Всем привет! Приезжаем вот седьмой раз уже в компанию Завгар за спецтехникой, все очень нравится, все аккуратно, четко, цены самые лучшие! Всем спасибо!